Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Билыч и сегодня у меня на обзоре водянка Deepcool Capitan 240EX в RGB варианте. Мало о ней что было слышно и насколько я знаю на русскоязычном YouTube еще не было ее видеообзоров, так что готовьтесь, надеюсь что вам будет интересно. Итак данную СВО предоставила компания Deepcool, за что ей огромное спасибо. Поставляется она вот в такой вот коробочке, сзади которой содержится вся информация информация по размерам основных элементов системы и характеристикам водянки. Хотя коробочка и кажется не очень большой, но комплект поставки тут достаточно существенный. В него входит основная крепежная пластина. Сделана, правда, она из пластика, но, как показала практика, на предыдущей водянке это не оказывает никакого негативного эффекта. Также есть наборы крепежей для сокетов как Intel, так и AMD, включая современные 1151, 2066 и конечно же am 4 Имеется и удлинитель для кабеля помпы или одного из вентиляторов, а, в принципе это тоже очень удобно. Ну и конечно же в состав входят элементы подсветки, а именно RGB лента длиной порядка 30 сантиметров, которая может крепиться как наклейку и ленту, так и держаться за счет магнитов. И в дополнение к ленте имеется два кабеля, один позволяет подключать подсветку помпы и RGB ленты к вашей материнской плате и синхронизироваться с ней, если такая возможность соответственно имеется. Но ну, а если такой возможности нету, то есть второй кабель, который позволит вам управлять водянкой с помощью пульта. Во втором случае все это добро подключается к разъему питания, тому же который питает ваши накопители. Правда, пульт управления будет внутри корпуса, учтите это, так что тут кому уже как нравится. Кто-то скажет, мол, так и надо, отрегулировал, убрал по дальше, чтобы внешний вид корпуса не портил этот пульт. Кто-то скажет, мол, дайте регулировку в руку, жить без нее не могу, буду тыкать каждые 5 минут. Так что здесь каждый решает для себя. Я лично избрал первый способ подключения, то есть синхронизировал водянку с материнкой. Ибо морочиться с пультом я явно не хочу. У меня уже были вентиляторы от Корсара с пультом, и мне эта тема не вкатила, будь он снутри или снаружи. Так что опять-таки на вкус и цвет товарищей нету. Также в комплект входят два фирменных, достаточно добротных, нужно сказать, вентилятора TF-120 с оплеткой на кабелях и с минимальными оборотами порядка 500 оборотов в минуту. Максимальные, соответственно, равны 1800. И в дополнение к ним идет USB-хаб на 4 вентилятора, который можно закрепить либо на стяжке, либо на клейкой ленте, которые также идут в комплекте. И все это, в принципе, делает комплектацию очень даже интересной. Ну и собственно последняя часть, не считая конечно же маленького наклеивающегося логотипа это сама водянка, то есть 240 миллиметровый алюминиевый радиатор и фирменная капитанская помпа с RGB подсветкой, которую трудно с чем-то спутать, ибо она имеет достаточно большую высоту и в центре ее располагается прозрачная трубка, в которой в целом видно циркулирование жидкости. В общем везде тут пахнет капитаном. Нужно сказать, что радиатор имеет а, специальное отверстие для соответственно заливания дополнительной жидкости, если вдруг жидкости станет мало, вы сможете залить правда гарантия при этом теряется подошва водоблока у СВО имеет медное основание здесь уже нанесена термопаста что несомненно будет удобным при первом использовании но на самом деле не очень удобным при последующем использовании ибо тюбика с термопастой в комплекте как вы понимаете нет также стоит отметить, что подошва кулера достаточно маленькая по размерам, и я поначалу боялся, что для моего большого жирного процессора i7-7820X ее просто не хватит. Но на самом деле установка водянки прошла почти без эксцессов. Для начала устанавливается радиатор, что у меня в принципе не отняло много времени. Позже в материнку в случае с 2066 там вкручиваются болты крепления, сверху ставятся металлические направляющие и после их фиксации можно приступать к установке самого водоблока. И вот тут на самом деле был небольшой казус. Он связан с трубками водянки, а производитель сделал их достаточно толстыми и прочными, поместил в прочную обмотку, дабы ничего не протекать и не рвалось. Но вот беда. Трубки коротковатые и еще вдобавок достаточно плохо гнутся. Поэтому если в случае с другими водянками были варианты, как разместить трубки в корпусе, то капитан вариантов не оставил. Это не критично, друзья. Это просто не очень удобно при монтаже, но зато удобно при дальнейшей эксплуатации. Потому что длинные трубки, они зачастую мешают добираться до каких-то других элементов в системе, то есть до видеокарточки, там, до каких-то... Yeah. <laughs> кабелей подключения и так далее. Также при установке я заметил, что провода вентиляторов и помпы, они тоже достаточно короткие. Так что лучший вариант это подключить все кабеля в USB хаб, а его уже втыкать в материнскую плату. При этом однако вы будете видеть только скорость работы помпы, а не вентиляторов, а что для меня лично было неприемлемым. Хотя для большинства пользователей вариант на самом деле неплохой. И морочиться народ у нас не любит. Ну вот собственно и все про установку. В остальном она быстрая, простая, но ну а на крайний случай есть достаточно простая и удобная инструкция. Кажется, что мелочь, но на самом деле приятно. Итак, на этом можно переходить к тестам. Первое, с чего хотелось бы начать, это синхронизация подсветки и материнской платы. Да, синхронизация прошла успешно, но вот беда, друзья, в некоторых режимах мигания подсветки синхронизация идет с небольшой задержкой. Я думаю, вы и сами это сейчас видите и хотя в других режимах все отлично, то есть допустим режим дыхания работает просто потрясающе но вот допустим режим комета, который есть у подсветки асуса он уже работает немножко с задержкой, это вызвало у меня небольшое разочарование на самом деле, но а, даже не в водянке друзья, а скорее в моей материнской плате, ибо в данном случае она рулит балом, а точнее ее программное обеспечение но я думаю, что данная проблема она не очень серьезная, она программная, и ее достаточно быстро пофиксят. Подсветка самой помпы оказалась очень даже эффектной, но чтобы ощутить всю ее прелесть, желательно, чтобы компьютер был обращен к зрителю боковым окном, поскольку под острыми углами подсветку видно уже хуже. Сказывается дизайн и конструкция самой помпы. В целом, подсветка помпы, в отличие, например, от подсветки NZXT Kraken X52, видится мне не как отдельный законченный элемент, а как часть чего-то большего, то есть часть системы подсветки, состоящей из нескольких элементов, например, как-то вот так я полагаю, что наличие RGB ленты в комплекте, оно отвечает именно данной цели, то есть осветить не только водоблок, но в целом разнообразить ваш системный блок. Я вам скажу, что если грамотно разместить данную ленту в корпусе, то можно достичь вполне неплохого эффекта, но тут уже опять-таки кому как нравится и у кого какой вкус. А вот то, что меня действительно порадовало в капитании, так это эффективность охлаждения данной водянки. Я тестил ее со своим процессором 7820X, горячим восьмиядерником с жвачкой вместо припоя. В общем, стандартный процессор от intel мол, а 2017 год. Так вот, в тесте RealBench 254 на 30 минут 16 гигабайтами использованной памяти данный процессор, который, к слову, работал на частоте 4500 и напряжении в 1.215, максимально разогрелся до температуры в 99 градусов. Минимальное ядро было на уровне 86, при температуре в комнате порядка 22 градусов. И зная свой процессор, я вам скажу, что для алюминиевой 240-миллиметровой водянки, это очень даже хороший результат. В то же время, моя большая водянка от биквайт выдала примерно 87 градусов. При этом радиатор у нее в полтора раза больше, то есть 360 миллиметров. Место она занимает соответственно также больше, шумнее и по три вертушки. Ну и радиатор у нее медный, а не алюминиевый. Так что я считаю, что результат дипкула для его весовой категории очень даже приличный. И также используемая в дипкуле термопаста, это, насколько я знаю, DeepCool Z9. Одна из лучших паст на текущий момент на рынке. Я уже тестил ее младшую сестру, DeepCool Z5, а тест есть на канале, и она действительно превосходна. Порадовали меня также вентиляторы от дипкула. Во время теста они работали со скоростью порядка 1800 оборотов в минуту, помпа работала на 2100-2200 оборотах в минуту. При этом уровень шума с расстояния в полметра был порядка 38 дБ. Обычно вентиляторы на таких оборотах дают где-то 42-45 дБ, а то и выше. Что же касается бесшумной работы, то уже на 55% своей мощности, то есть на 1000 оборотов в минуту, вентиляторы не было слышно вообще. То есть полный сайленс. А к слову, данных оборотов для большинства негорячих процессоров будет более чем достаточно. Так что смысла замены вентиляторов tf 120 после покупки водянки я на самом деле не вижу. Итак, друзья, вот, наверное, все основное, что хотелось про нее сказать. Давайте подведем итоги. Плюсом водянки, особенно жирным плюсом, можно отнести то, что она тихая. У нее очень хорошие нешумные вентиляторы, которые реально стоят своих денег. Также второй жирный плюс – это хорошие показатели по охлаждению. Для 240-мм алюминиевого радиатора это просто отлично. Стоит также отметить богатую комплектацию поставки, то есть наличие USB-хаба, наличие RGB-ленты в комплекте, наличие подсветки на помпе. А возможность, конечно же, синхронизации подсветки с материнской платой или ручного управления через пульт, то есть производитель дает вам кучу возможностей, тут уже выбирайте, что вам нравится. К минусам же данной водянки я отнесу жесткие короткие трубки, короткие провода вентиляторов и, наверное, то, что подсветку помпы хорошо видно не со всех углов обзора. Так что, друзья, если вам вкатывает подсветка DeepCool 240 RGB, то я не вижу повода не купить ее, ибо хорошее охлаждение и тишина работы перевешивают те немногие недостатки, которые у нее есть. Да, конечно, за пару дней тестов невозможно было проверить качество данной СВО, но на момент обзора никаких проблем с протечками, стрекотанием помпы, с боями в подсветке или свистом вентиляторов у меня не было. Так что остальное уже я оставляю на ваше усмотрение. Всем еще раз спасибо за внимание. Если видео вам понравилось, то не поленитесь нажать лайк, подписаться на канал, поделиться, возможно, видео с друзьями. Быть может, для них это будет тоже интересно. Быть может, они тоже влюбятся в данную водянку. Всем еще раз спасибо. С вами, как всегда, был Белыч. И удачи вам, друзья.